Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. Сегодня в читальном зале я вновь познакомлю вас с творением Льва Николаевича Толстого «Роман Воскресенье». Я почитаю вам самое начало этого романа, первую главу. Здесь Лев Николаевич в первом же предложении показал свое отношение к городскому образу жизни, который я, например, полностью поддерживаю. Итак, друзья, отрывок из книги Льва Николаевича Толстого «Воскресение». «Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое местко, несколько сот тысяч изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней»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 но и между плитами камней и березы, топали, черемуха распускали свои клейки и похучие листья. Липы надували лопавшиеся почки, галки, воробьи и голубы по весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети, но люди.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 Голова была повязана белой косынкой, из-под которой, очевидно, умышленно были выпущены колечки вьющихся черных волос. Все лицо женщины было той особенной белизны, которая бывает на лицах людей, проведших долгое время в заперти, и которая напоминает ростки картофеля в подвале. Такие же были и небольшие широкие руки, и белая полная шея, видневшаяся из-за большого воротника халата.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 Сидевший там писарь дал одному из солдат пропитанную табачным дымом бумагу и, указав на арестанду, сказал «Прими». Солдат, нижегородский мужик с красными и срытым оспою лицом, положил бумагу на обшлак рукава шинели и, улыбаясь, поднягнул товарищу, широкоскулому Чувашину, на арестанку. Солдаты с арестанткой спустились с лестницы и пошли к главному выходу.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 И она смотрела себе под ноги и старалась ступать как можно легче, проходя мимо мучной лавки, перед которой ходили перекачиваясь никем не обижаемые голуби. Аристанка чуть не задела ногой одного сизяка. Голуб спортнул и трепеща крыльями пролетел мимо самого уха Аристанки, обдав ее ветром. Аристанка улыбнулась и потом тяжело вздохнула, вспомнив свое. Положение. Друзья, до новых встреч в читальном зале. Поступайте по совести, живите честью.